Здравствуйте, мои хорошие! Складываю спицы таким образом, чтобы косичка смотрела вовнутрь квадрата, не перекручиваясь. Сейчас я буду соединять наборный ряд таким образом, чтобы в дальнейшем место соединения оставалось ровным и незаметным. Переснимаю непровязанную петлю с левой спицы на правую. И теперь последнюю провязанную петлю протягиваю через непровязанную. И возвращаю эту петлю на левую спицу. Хвостики подтягиваю. Первый ряд. Все петли лицевые. Теперь будем соединять наше вязание в круг для этого я с правой спицы на левую переснимаю петельку вот так вот и затем спицу завожу в эту петельку и захватываю последнюю петлю с левой спицы протягиваю ее сквозь петельку которую я переснимала вот так снимаю И подтягиваю вот так вот. И далее вяжу резинку один на один. Мои хорошие, кто не подписался, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте ко мне на канал, там вы сможете увидеть и другие видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Говорю вам большое спасибо за вашу активность на канале, за то, что смотрите видео и не пропускаете рекламу. И хочу вам пожелать отличного настроения и чтобы все у вас в жизни было просто замечательно.